В Азербайджане ускоренными темпами продолжается строительство новой, альтернативной Лачинскому коридору дороги. Кроме того, возле села Хензират в Зангизуре, азербайджанская сторона уже установила пограничный пункт, недалеко от начала новой дороги. А рядом достраивается таможенный пункт. Альтернативная дорога пройдет через село Корнедзор в Зангизуре. Далее через населенные пункты Лачинского и Шушинского районов и города Шуша. Достигнет Ханкенди. Какое то время о прокладке этого пути сведений не было. Но несколько месяцев назад стало ясно, что Азербайджан после окончания Второй Карабахской войны приступил к строительству альтернативной дороги. Еще в конце января некоторые телеграм-каналы распространили карту нового маршрута Лачинского коридора, проходящего через Шушу и Лачин. Отметим, что в трехстороннем заявлении Баку, Москвы и Еревана предусмотрена разработка маршрута и строительства, альтернативной нынешнему Лачинскому коридору дороги, которая пройдет через город Лачин. Вести ее в эксплуатацию предполагалось через три года. Российские миротворческие силы, которые контролируют Лачинский коридор, после завершения строительства должны будут уйти из Лачина. Сменить дислокацию. И таким образом город вернется под контроль Азербайджана. В Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана также подтвердили, что строительство дороги идет ускоренными темпами. Всего из 28-километрового пути уже проложено 17 километров. Построен новый мост. Дорога будет сдана в эксплуатацию к июлю 2022 года. По сообщению азербайджанских источников в ноябре 2023 года, город Лачин, по которому проходит коридор, перейдет под контроль азербайджанских войск.